Ну, ребят, будем делать свое дело. Камень-вода, что, что говорить-то? Поэтому всем удачи.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 их основы, под подгрызать их там сваи, на которых они.